Всем привет! Всем привет! И с вами Вита, Вита Лобня. Мы продолжаем наш проект «Лобнинский кролик». И сегодня я вам хочу рассказать о добавках, которые мы даем кроликам, помимо комбикорма. Это запаренный горошек, как вы видите, они у нас его сейчас уже кушают. Мы покупаем сухой горох в мешках, заливаем его кипятком и добавляем соль. Так как соль тоже им очень важна для питания. Оставляем на несколько часов и после этого даем им запаренный горох. Они его очень любят, это их излюбленное лакомство. К тому же плюс этой добавки корму в том, что они очень хорошо набирают от него вес. Поэтому кроличатам мы обязательно даем горошу, да. они хорошо набирали вес. Также мы даем им веточки, вот у меня сейчас орешник есть веточки, чтобы был зеленый корм, чтобы зубки. Да, зайцы? Давайте дадим веточки. Так вот. Ну, вот, в принципе, то, что мы добавляем. Также можно давать им сныть. Можно давать березу, клен, елку. Они очень любят веточки. Они все съедают с удовольствием. и Особенно объедают зеленые части и кору. Ну, сныть это не веточки. Сныть – это трава. Из травы можно что? Травы. Крапиву. Ну там... ну, там, ну, все равно, адуванчик. Мы им даем крапиву, дуванчики, сныть, даем разные веточки, даем орешник, клен, ел. Кролики очень любят все это. Да, и с удовольствием едят. Mm -hmm. В общем, вот так вот. Ну что ж, всем пока-пока. С вами была Вита Лобня. Ставим лайки подписываемся на канал.